Стираются миры, ему твердят быть проще. Что ж, наверное, проще бы было, не жить стремлением, взглянуть на мир с экрана в билборда. И он завязывал честно, нужен урок Бигфорда. Ей дочка в детском кресле, в салоне авто. Пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загран паспортов. Вы именно те, мы именно я мечтаю о том, что и ты тоже Чтобы журавль в руках, а в ножнах иметь Дочурку и сына 30 тридцати примерно И быть не просто отцом, а быть примером Ведь я мечтаю о том, что и ты тоже Чтобы журавль в руках, а в ножнах Мы из планальных новостроек, быть может поэтому В каждом из нас завис мальчишка с мечтами поэта И пока в моде ярлыки, этикетки и бирки Он обещал ей гореть и не жить под копирку Они рисуют в планах томик с лужайкой в Шинка, терьера, камин, мягкий плед, кабернет Своих родителей в детской парижной холсте Вы именно то, мы именно то Чтобы в руках, а клинок можно иметь до чужого сына 30 примерно И быть не просто отцом, а быть примером Ведь я мечтаю о том, что и ты и тоже Чтобы жураву в руках, а клинок можно иметь до чужого сына 30 тридцати примерно Мечтаю о том, что и ты тоже, чтобы журавы в руках А для можно иметь, для сына Тридцати примерно, и быть не просто отцом, а быть